Итак, распространенные вопросы в формате вопрос-ответ. Первый: Можно ли создать рекламную кампанию на моем аккаунте Яндекс.Директ? Имеется в виду, что если у вас есть свой аккаунт Яндекс.Директ, вы не видите особой нужды создавать другой аккаунт, хотите, чтобы все действия производились на нем. Это, конечно, возможно, но тут есть два момента, которые мы хотели бы предупредить. То есть, первый, если на вашем рекламном аккаунте длительное время не велась реклама, либо если она была настроена не очень хорошо, что в большинстве случаев имеет место быть по тем или иным причинам, то качество аккаунта, есть такой показатель, качество аккаунта Яндекс Директ, оно уменьшается. А, качество аккаунта косвенно влияет на показатели эффективности рекламных кампаний, то есть таких как CTR и таких количества показов, которые вам изначально предоставляет рекламная система, в зависимости от, того, а, от той выбранной рекламной стратегии, которую используете. А, это необходимо учитывать, и в некоторых случаях, в большинстве случаев, Гораздо удобней создать новый аккаунт и с него начать показывать рекламу. И второй момент – это то, что у нас есть возможность в некоторых случаях предоставить вам бонус от системы Яндекс.Директ посредством активации купона, который у нас есть. Мы можем достать его либо бесплатно, есть такая возможность, либо предоставить вам информацию, где можно взять эти купоны Активация их возможно только на новых аккаунтах. Посредством использования этих купонов вы можете сэкономить порядка 20-30% рекламного бюджета от этой новой рекламной кампании, которую мы с вами создаем. Второй вопрос. Можно ли настроить рекламу на наш сайт? Этот вопрос подразумевает, что у вас есть уже какая-то страница, которую... У вас уже довольно давно существует, либо недавно создано вы потратили деньги на ее привлечение. И мы, как правило, в комплексе стараемся создавать свои проверенные рекламные стратегии плюс проверенные форматы сайтов, таких как квизы, лейнинги, одностраничники, которые уже протестированы и работают. Собственно говоря, здесь есть несколько моментов. Первый. нам и зачастую вам неизвестна конверсия вашего сайта. Конверсия сайта – это процент, который… процент от пользователей, который перешел по рекламе на ваш сайт, который совершил целевое действие. То есть, в принципе, оставил заявку или вам позвонил. В большинстве случаев у заказчиков нет объективной статистики по этому показателю. И в большинстве случаев конверсия изначального сайта меньше, порой это 2-3 раза, чем те сайты, посадочные страницы, лендинги, квизы, которые создаем мы. Потому что у них уже есть проверенная структура, мы их оттестировали конкретно на вашей нише, и она уже приносит хороший прогнозируемый результат которые вы можете наблюдать в тех примерах статистик, которые мы вам предоставляли или еще предоставим. И в этом случае, если вы хотите рекламу направить на, вас, на, ваш, на вашу страницу, несмотря на наши рекомендации, мы не можем гарантировать, ту конверсию, которая есть у нас на своих посадочных страницах. Если у вас показатели рекламы на вашей странице будут отличаться, то мы снимаем с себя ответственность за эту настройку. Потому что при идентичной настройке на нашей странице она дает понятную хорошую конверсию, которую мы уже вам предоставляли в рамках переговоров. Следующий вопрос. Что входит в стоимость и сколько времени это займет? Очень хороший вопрос. Я подготовил исчерпывающий ответ. Что входит в стоимость и сколько времени это займет? В случае, если мы с вами работаем уже по тестированной рекламной кампании, то есть у нас есть рекламные кампании, которые в нише уже ваши отличности показали, мы перенастраиваем рекламу на ваш регион, на ваше гео, на ваш город и производим настройки только эти, уже перенося практически готовую на 80% рекламную кампанию, которая у нас уже имеется, высокоэффективную, оттестированную на большом количестве человек, на большом количестве бюджета. Это один из плюсов сотрудничества с нами в этом случае. Плюс создание лендинга квиза посадочной страницы, который необходим для конвертации трафика в заявки. А в этом случае нам нужно двое суток, чтобы запустить рекламные кампании на уже готовый конвертер, и чтобы вы уже могли по окончанию вторых суток начать получать заявки от потенциальных клиентов. Это что касается сроков, что касается настройки. В весь комплекс работ входит настройка рекламы в системе Яндекс.Директ, а именно компании, ориентированные на рекламу RSI, рекламу на поиски и рекламу с помощью ретаргетинга. Создание меток отдельных на каждую компанию, на каждую группу, объявлений для того, чтобы можно было получать углубленную статистику. Это, в первую очередь, нужно для нас. Настройка уведомлений на ваши рабочие адреса электронной почты. Настройки Яндекс Метрики, чтобы все корректно отображалось, чтобы вы видели стоимость, реальную стоимость заявки, реальную стоимость обращения от потенциального клиента по именно нашей рекламной кампании. А, готовый квиз или посадочная страница. И настройка еженедельных отчетов, которые вы будете получать, в автоматическом режиме от системы Яндекс.Директ. Также мы подготавливаем и высылаем вам обзорные видео, с помощью которых вам будет гораздо проще понять, что происходит, и вы будете полностью владеть информацией, как ориентироваться в интерфейсе сайта, который мы вам подготовили, также как ориентироваться на что смотреть в рекламных кампаниях и в отчетах по аналитики яндекс метрики это все что входит в стоимость настройки что следующий вопрос какие дальнейшие действия чтобы начать что нужно от нас то есть от вас какие потребуются данные ну во-первых мы для начала сотрудничества заключаем с вами договор. После этого вы вносите оплату. Мы подготавливаем, создаем рекламные кампании на все направления, которые я описал выше. Производим весь комплекс работ. Передаем вам все доступы и начинаем рекламную кампанию. Что требуется от вас? Это переслать нам подписанный договор и внести оплату, соответственно. Предоставить... Ваш рабочий номер телефона и адрес электронной почты рабочий, на которую будут поступать заявки, чтобы они своевременно отрабатывались. Подготовить фотографии, которые мы у вас запросим для размещения на сайте. В большинстве случаев на квизе это фотография вашего консультанта. Либо это ваше личное фото, либо это фото вашего сотрудника, ответственного, который будет общаться с клиентами для того, чтобы люди видели, с кем они будут общаться, и у них возникало больше доверия. Это именно для этого нужно. Далее, а, пополнить рекламный бюджет удобным вам способом. И подробную инструкцию мы вам вышли, либо вы уже обладаете опытом пополнения бюджета в Яндекс.Директ, и это не вызовет у вас дополнительных трудностей. А, предоставить огороны. ОГРН и ННН вашей компании, либо мы возьмем ваши данные из договора для того, чтобы разместить в рекламных материалах и на сайте. И, в принципе, про адрес электронной почты, на который э, будут отправляться заявки, я уже упомянул. Перейдем к следующему вопросу. Сколько денег нужно на бюджет, на рекламный бюджет? Мы рекомендуем первоначальное пополнение делать на 5-7 тысяч рублей с учетом того, что 20% это будет НДС, которую рекламная система тоже будет забирать, чтобы потом отчислить налоги. И дальнейшее пополнение вы должны ориентировать на две вещи. Во-первых, сколько вы хотите заявок получать в день, в неделю, в месяц. И во-вторых, какой у вас плановый рекламный бюджет на этот расход. Либо вы планируете время от времени включать рекламные кампании и отрабатывать те заявки, которые поступают. Следующий вопрос, что считается с заявкой? Такой вопрос иногда возникает, и я включил его в этот список вопросов. Итак, с заявкой подразумевается не готовый подписанный договор, а не сделка заключенная вами. Мы как поставщики трафика обеспечиваем вам поток потенциально заинтересованных клиентов, те, которые оставляют вам контактные данные. Контактные данные, как мы уже говорили ранее, оставляют следующим образом: это оставление заявки на сайте Кризи Лендинги. Вам поступают данные, как номер телефона, email. И имя человека с которым, который изъявил желание, чтобы вы с ним связались, чтобы провели презентацию, чтобы рассказали больше о своем продукте, услуге. Заказ обратного звонка, который размещен на вашем сайте, если такая функция предусмотрена. Также начало переписки в мессенджере вашем корпоративном, где тоже человек будет запрашивать информацию, потенциально заинтересованные в ваше, приобретении вашей продукции и услуги. Именно это считается заявкой. Следующий вопрос. Нужно ли ведение рекламы? А ведение рекламы непосредственно... Ведение рекламы нужно обязательно, если вы планируете привлекать клиентов с помощью этой рекламной системы в долгосрочной перспективе. У нас уже готовые отработанные компании, скорее всего, есть по вашей нише, и вы... С максимально возможной результативностью на момент старта будете получать заявки. Но в последующем на периоде 2-3 месяца непосредственно введение рекламных кампаний с целью их оптимизации, докрутки, получения больше заявок за меньшую стоимость имеет место быть. Если вы заинтересованы в этом, пожалуйста, обратитесь к нам, чтобы мы подключили также услугу ведения и включили в ее, ее в счет. А зачем нужно ведение рекламы в рекламной системе Яндекс.Директ? Это необходимо для того, чтобы ваш бюджет расходовать максимально эффективно. И если на этапе. В первом этапе работы рекламных кампаний, таких как неделя, две, а эти, эти показатели не так заметны, то на протяжении 2-3 месяцев с подключенной услугой введения рекламных кампаний вы сможете получать больше заявок за меньшую стоимость. Соответственно, здесь также идет.